Результаты, которые сейчас есть в паре «Майами» индиана «Индиана», ну, лично меня он совершенно не радует. Почему? Ну, потому что я ожидал от «Индианы» в первую очередь другой уровень игры, больше борьбы, больше самоотдачи, больше чего-то такого, что позволило бы им наконец-то пройти «Майами». Но я этого не вижу, к сожалению. Первый матч, который закончился в победе «Индианы», он… Для меня, я думаю, и для многих других болельщиков баскетбола, он дал какой-то такой лучик надежды. Получил сотрясение, легкое сотрясение мозга Пол Джордж. Честно, тяжело сказать, какое у него состояние. По третьей игре, ну, вроде бы как бы и э, что-то показывал. Э, что-то пытался, но тяжело сказать ему, мешает, э, сотрясение мозга или не мешает, но любому человеку, скорее всего, оно мешает. А много будет зависеть в этой серии от игры больших индиан и, в частности, от игры Роя Хибрита. Э, и, в принципе, так оно и есть. Первая игра, 19 очков, там, по-моему, 15 подборов, что такое. Ну И реально очень сильная игра, доминировал под своим кольцом, э, э, показывал какую-то агрессию, под чужим кольцом давил, продавливал, подбирал. И это большой плюс для «Индианы». В второй третьей игре мы этого не видим. Да, он набрал там какие-то свои очки, но третья игра опять мы видим два подбора. Леброн, по сути, еще не включил максимальные обороты. Там Какие-то отдельные вспышки были в его игре. Вот, в частности, опять же повторюсь, последняя четверть второго матча, там, где они вдвоем вытянули, Там какие-то фрагменты третьего матча. Там в первой игре там были какие-то периоды, когда он э, брал инициативу на себя. И Набирал там подряд 6-8 очков. Но в целом мы не видим того, что он там э, берет на себя, там тянет э, рэйверджилл. И пока все идет к тому, что Майами э, сделает что-то в этой серии 3-1, и тогда индиане будет уже немоверно сложно увидеть, Спортивное видео.